Всім привіт, мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше восьми років і весь цей час розповідаю про Португалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїхати до Португалії, зайдіть на мій сайт isportual.com, там вже більше 400 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, персональний асистент, перекладач і ріелтор майже в усіх регіонах Португалії. Тобто насправді корисно. А сегодня я буду говорить с риэлтором в Лиссабоні Францишку про найпоширеніші помилки при купівлі нерухомості в Портуалі. З Францишкою я записывал уже несколько видео, подивитесь их можно за посиланням в описании. Мы будем говорить російською, бо потому не владеет украинской мовою. Я э, нашел видео в интернете, почитал немножечко статей о том, какие ошибки люди допускают при покупке недвижимости в Португалии. Э, хочу с тобой их обсудить. Первая ошибка, которую выделяет, работать только с одним риэлтором. То есть человек хочет купить недвижимость, связывается с тобой, например, и вот работает только с тобой. Почему это может быть ошибкой по мнению покупателей? Здесь есть два нюанса, которые важны, на мой взгляд. Первое, получается, то, что имеется в виду с этим пунктом, на мой взгляд, это работать не с одним риэлтором, а работать с объектами одного агентства. Я перевожу, mm -hmm. что это значит. Есть риэлтор, который собирает объект в свое агентство. То есть это, в общем-то, ри ри ри ри риэлтор, который связан с продавцом. И когда обычно, когда покупатель обращается к риэлтору, он обращается к риэлтору, который представляет покупателя. То есть здесь есть у нас два лица. Риэлтор с продавца и риэлтор с покупателя. Когда имеется в виду работать с объект с одним риэлтором, имеется в виду работать с риэлтором, который представляет покупателя. Этот риэлтор может это он работает в одной агентство, и то, что получается, это некоторые агентства и здесь важно это работать с одним агентством, не с одним риэлтором. Когда работаете с одним агентством, некоторые агентства не могут представлять объекты других агентств. Точнее, у них нет доступ к тому, чтобы связаться с агентом которые представляют продавца. Смотри, вот есть агентство ERA, например, Century 21, Remax. Если ты обращаешься к агентству ERA, например, mm -hmm. говоришь, я хочу купить Т2 в Карковелуше, он идет в свою базу, в базу агентства ERA, смотрит там, есть ли там Т2 в Карковелуше, если есть, он его предлагает, если нет, он говорит нет. Mm -hmm. Он не может взять объект с базы Century 21. Mm -hmm. Как эти объекты распределяются? Вот тут вот у нас в Карковалуше ребята из Эры ходили, знакомились с каждым собственником дома, то есть ко мне постучались в дом, познакомились, говорят, вы, мол, не хотите продать недвижимость. Если бы я хотел продать недвижимость, они бы записали мой контакт. Ну и в общем мой объект, моя квартира уже была бы в их базе, правильно? Да и что? она не была бы в базе Century 21 и Remax, потому что они бы ко мне не приходили. Ну, да то есть может быть и приходили, но скорее всего нет. Да. Соответственно, если бы клиент обратился в, ум, в условный Remax, а не в Эру, которая познакомилась со мной и в чью базу я попал, ну не я, а мой объект недвижимости, клиент Ремакса не увидел бы этот объект, правильно? Правильно. И, соответственно, если ты хочешь покупать объект недвижимости, например, в Карковелуше, в Аероше, не знаю, в Лиссабоне, в порту или на Мадере, может произойти такая ситуация, что ты обращаешься к агенту, а он видит только часть предложений, не все. Не обязательно. Правильно в том, что он по правилам только может представить объект своего агентства. Да. Но это получается из, от крупных агентств. Точнее, ты дал самый хороший пример, потому что эра, та схема, которую я объяснил, о том, что есть агент, который представляет покупателя, агент, который представляет продавца, в эре э, это как-то смещено. То есть нет такое, э, раз, такого сильного различия. Хотя бы есть, но не так сильно. А в ремакс это точно так. То есть даже внутри ремакса, если, допустим, ты э, заходишь в агентство Remax, где я работаю. Я сижу и получаю тебя. Мы обсуждаем такое-такое. Объекты, которые я тебе представляю, может быть, э, э, -э, некоторые из них это я, кто собрал, собрал их в базе данных, но может быть, это коллега у меня, который все-таки работает в, в Remax. Даже в Remax есть та схема, которую я объяснил в начале, то есть агент, который представляет продавца, агент, который представляет покупателя. А как, когда ты работаешь с одним риэлтором, и тут беда. Если риэлтор работает в крупных агентствах, он не может представить другие объекты вне его агентства. Но это получается эм, только если ты работаешь с крупными агентствами. То есть здесь главный фактор – это доверие в человек или твой подход покупки. Если твой подход это просто найти дом, ты знаешь района, ты знаешь точно, что ты хочешь. Я хочу т два типа, с балконом, потому что у меня есть собака, я живу с женой, у меня детей нет, но возможно будет, но все-таки есть кошка, я работаю дома, я хочу в том районе, потому что я привык туда зайти и купить. Ты, ты понимаешь, все да. подробно знаешь. Тогда, может быть, ты можешь работать на свободный режим, как ты ищешь недвижимость, и тогда есть… Например, через идеалиста, да? Ну вот то, что да. я именно хотел бы сказать сейчас. Тебе же не нужно зайти на сайт Remax, тебе же не нужно зайти на сайт Эра, ты просто зайдешь на сайт идеалиста и все там сортируешь. А эти объекты Ремакса, Эры, Century 21 и других крупных агентств, они все есть на идеалистах. Все на Idealista. Не может быть такого, что какое то агентство недвижимости не выкладывает на Idealist, а продает только своим клиентам. Учитывая то, какой спрос сейчас на недвижимость, какой смысл агенту тратить время еще, чтобы выкладывать этот объект на идеалиста, если спрос намного выше предложения. Я имею в виду, что у него может 5 клиентов уже стоять звонить, типа, я хочу Т2, зачем да. ему еще тратить время на идеалиста? если он просто Получил объект, позвонил условному Роману, сказал, Роман, как раз вот нам пришел Францишку, предложил Т2, mm -hmm. приходи покупать. Но сейчас это точка, ты, ты сразу же задаешь хороший вопрос о том, что я хотел бы сказать. То есть это первый блок, если ты только ищешь недвижимость, и тебе не важно, эм, типа, э, отношения с, с риэлтором, или не важно, как участвует или не участвует риэлтор, то тогда идеалисты -то ок. Если ты хочешь все-таки иметь какой-то какая-то связь с риэлтором, то лучше работать либо с одним, либо с очень мало количеством, чтобы человек доверил тебе в том, в, том, в, том в том случае, как и ты сейчас описал. То есть, допустим, если э, я как клиент, который ищет вот этот же дом, я боюсь, что он продается очень быстро, не заходя на идеалист, потому что этот дом ну, это с большим спросом. У меня есть контакт с одним риэлтором. Мы доверяем друг друга. Но чтобы риэлтор доверял тебе как клиент, он должен чувствовать от тебя, чтобы ты реально будешь покупать у него. Если ты из тех клиентов, которые ты просто обращаешься к всем риэлторам и ищешь недвижимость, то риэлтор, который серьезный и риэлтор, который либо хорошо работает, либо имеет хорошую базу данных, он тебе не звонит. Почему он тебе не звонит? Потому что он знает, что ты не... не, не, не эм, последовательный человек. Ты просто подходишь к нему... Э, как, как риэлтор будет знать? Может быть, он, он терял время, назначив просмотр для тебя. Ты поехал, посмотрел, исчез. Он понял, что ты делаешь просмотры у разных других риэлторов. То есть, я как риэлтор, если э, так ощущаю, я просто свяжусь с клиентом, либо если у меня появится объект, как я, как э, тот, который собирает объект, когда я представляю продавца, у меня есть свои объекты в базовых да. данных, а тогда я ничего не трачу. Может быть у человека, который ищет недвижимость, интерес, интересуется моим домом, а если человек не интересуется, я не тратил время. А если я, как, как риэлтор, который работает в представлении покупателей, найду такого покупателя, значит он просто, просто тратить мое время, потому что я, как Франсишка, буду искать в виде листа, собирать самые подходящие объекты объекта, и в том числе собирать объекты, которые я, в принципе, знаю э, из своих коллег. И тогда я делаю, типа, э, персонализированную работу. А тогда зачем мне тратить время с человеком, который день потом будет искать объекты с другим риэлтором или с другим объектом самостоятельно. Мне не надо персонализировать после этого человека, потому что он, он не серьезный. Здесь есть, как я сказал, два, два здесь ключа. Это искать недвижимость, знав целый рынок, или искать хорошего консультанта, который будет персонализировать и, ну, и лично работать для меня. Okay. Вот. вот в том два, два главных момента, на мой взгляд. Давай поговорим о том, как ты работаешь. Ты, mm. ты же не представляешь агентство недвижимости какое-то, правильно? Ну, я, я и работаю в агентстве, но в принципе э, я работаю самостоятельно. То есть ты не привязан к базе Remax, к базе Air, к базе э, нет. Century 21? Нет. И ты можешь работать со всеми этими объектами? Кроме ERA и кроме тех, которые без э, агентства. Но дело в том, что я стараюсь представить все и с, с, с идилищей, и с, с того, что есть. И даже скажу, говорю человеку, слушайте, здесь я ничего не могу работать, но вот объект, как поступим. Главное всего для меня это, чтобы клиент был удовлетворен и чтобы я не был обман, чтобы mm -hmm. меня не обманули. Вот поэтому отношения строятся в доверии обеих сторон, okay. Смотри, когда я покупал квартиру, я понимал, что риэлтор не всегда получает вознаграждение за свою работу, если он представляет объект какого-то агентства недвижимости, которое типа не делится комиссией, эра. правильно? Эра, например, да? Вот Эра не делится комиссией, то есть мой риэлтор, который представляет меня как покупателя, не заинтересован в том, чтобы э, показывать объекты Эры, потому что он не заработает ничего, потому есть... что в Португалии комиссию риэлтор получает от продавца, а не от покупателя. Что я сделал? Я своему риэлтору сказал, показывайте мне все объекты эра, не эра, мне все равно. Если будет объект, по которому агентство недвижимости не будет делиться комиссией, я вам эту комиссию заплачу. Я понимаю, что какой смысл риэлтору э, работать и показывать мне объекты недвижимости, по которым он ничего не заработает. То есть ты можешь целый месяц проработать, не получить ничего, mm -hmm. клиент доволен, потому что он купил э, недвижимость, ты, тебе не за что купить хлеб домой. То есть если бы, если нас будут смотреть э, ребята, которые будут хотеть купить недвижимость здесь. Ну, есть смысл сразу обсуждать с риэлтором вот так вот, э, типа, если какие-то агентства недвижимости не платят комиссию тебе за то, что ты продаешь их объект недвижимости, давай обсуждать это на начальном уровне и договариваться о том, как ты заработаешь вместе со мной, правильно? Да, это, это бывает у меня, да. Главное всего это, это два, два ключа, которые я, я, я озвучил. Это понять, что человек хочет. Если он только хочет самостоятельно, тратить время, э, искать сам, ощутить рынок сам, узнать улицу и не улицу, да. проспект и так и так, и документы, и понять, что некоторые риэлторы и некоторые собственники могут враньё полностью сказать. Хорошо, работайте без риэлтора, работайте с многими риэлторами, обращайся, обращайтесь ко всем, что тебе нужно, потому что тебе важен дом, ты доверяешь в, в тебя о том, что ты можешь выбрать самостоятельно. Если ты хочешь работать с риэлтором, ну, риэлтором, который будет твой консультант, и который, ты, ты веришь в нем, что он знает вещи, что он может тебе помочь. Лучше выбрать одного или максимум двух, okay. максимум двух чтобы человек, который для тебя работает, доверил тебе в том, что он до, до, до, до чего-то э, исходит и не работает бесплатно. Потому что ты сам знаешь, и ты сам очень хорошо и четко объяснил, риэлторы в Португалии обычно получают от продавца. Если вдруг раб риэлтор работает для тебя, собирает объект, тратит время на просмотр, и ты потом вдруг, это бывает, реально, это было у меня и было у всех риэлторов в Португалии, точно, ты тратишь время с человеком, и вдруг человек две или три недели потом или месяц или месяц-два, он тебе перестанет ответить. И вдруг говорит, что нашел дом, и так, и причем дом в районе, который он тебе сказал, что он не хочет купить. Представляешь, да. это бывает, было у всех, практически уверен, что так могу сказать у всех, которые и давно работают на рынке, это было чаще всего португа... от португальца, не от иностранца, от португальца. Риэлторы опытные, когда видят, что люди э, там и сям работают, сразу. До свидания. Я да. так делаю. Потому что рынок недвижимости в Португалии это рынок продавца, а не покупателя. Да. Да? То есть Сколько тебе заявок в месяц приходит с вопросами о том, чтобы купить недвижимость? Ну вот реально с Vizporcio штук 20, но, да? Из... Да, да? Ну то есть мы не говорим о том, сколько из них реализуется. Да. Ну вот 20 контактов ты получаешь только через Vizporcio. из них люди не знают ничего, но, но да. да. Да, но они интересуются недвижимостью в Португалии, да, интересуются, да? то есть да. они пишут, Францишка, добрый день, мы хотим купить Т2 возле океана, да. вот такие вот дела, да? Да, ну, за 50. И евро. ну за 50 за 100 неважно за сколько да ты не можешь просто всем 20 показать по 50 объектов чтобы найти им за 50 тысяч этот объект возле моря правильно ты да. ты можешь выбирать с кем работать с кем нет уже чувствуя да. внутри кто из клиентов перспективный ну кто серьезно относится к да. этому делу кто нет ты много внимания уделил тому что это персональные отношения между клиентом и риэлтором. Вторая ошибка, которую выделяют люди в интернете, это не работать вообще с риэлтором. Ты можешь пойти на идеалишку, на идеалисте есть контакт продавца. Ты можешь связаться с продавцом, заключить сделку и не платить, не знаю там сколько 2-3-5 процентов, которые платят э -э, люди за сделку. Такой вопрос более склонен к тому, к тем, кто продают. Помнишь два ключевые момента первого пункта? Если ты просто ищешь недвижимость, фактически ты работаешь с всеми риэлторами, но точнее ты не работаешь с, с никаким риэлтором. Mm -hmm. То есть я не вижу ничего против, если ты работаешь по этой форме. Ну, если ты знаешь рынок, да, если ты не знаешь рынок, это просто... Это нехороший подход, потому что люди, которые обманывают, их много. Поэтому это нехороший подход. Ну обманывают в каком плане? Что обманывают? Вот недвижимость, не вот деньги какое-то. все. Какой, какой а, ну, может быть, вот квартира, вот деньги, все и отлично. Если в квартире все в порядке, но если есть нелегализированные пристройки, ну, да, если да. проблема есть в кондоминиуме, если какая-то проблема, скрытая в квартире. Даже э, иногда риэлторы не знают, что есть скрытая проблема в квартире или не понимают. Очень много вещей могут произойти, но это не то, что они тебе скажут, что есть Т3 и ты покупаешь, вдруг ты два. Да. Н не так, это квартира-квартира, как ты да, сказал, да. но нюанс в том, что вдруг ты продаешь квартиру и в квартире спальня э, это было где, это была терраса, закрыли и сделали спальню. Вот все. Продаешь в документах, человек покупает, он ничего не узнал. Это было очень плохо, кстати. Если ты, ты, это, ты это делаешь, потом тебе продать снова, может быть, не сразу. Ты можешь сразу сказать. В моем случае я сказал не полностью э, клиенту, но это потому что я э, риэлтор, который мне сказал, он не был в курсе всего и как он мне сказал, он мне сказал правильно, и потом я передал неправильную версию и в документах выяснилось что Эм, ситуация не была решена как следует. То есть это была перестройка в доме, и она не была легализирована? Да. да. да а но... кто это должен был проверить? На, ну, условно, со словом можно сказать все, что хочешь. Ты же сам говоришь, люди много... Риэлторы романы. должны проверить. Да. Риэлторы. То есть риэлтор должен проверить план квартиры да. и убедиться, что угу. э, ну, фактическая ситуация в квартире соответствует я... плану. В этом случае я как риэлтор, как представитель покупателя, я все проверил, и дал знать покупателю, слушайте, здесь есть так, так, так, так, так, Все-таки дом из того, что ты хочешь, очень хороший. Продолжим или не продолжим? И человек решил продолжать. Ага. Есть риски того, что у тебя могут быть проблемы потом при продаже. Да. Но из того, что ты хотел, искал, это хороший вариант. В таком плане, да? Ну, в таком плане, okay. да. Но риэлтор, который был представитель продавца, он даже это не объяснил. Он просто сказал, дом, ок, хочешь, хочешь, не хочешь, вот. Понимаешь? Да. И с моей стороны было, было, как представитель покупателя, было факт объяснить покупателю вот так-так-так-так-так, хочешь или не хочешь. Я все-таки захотел. А скажи, пожалуйста, вот наличие риэлтора, оно как-то минимизирует риски с точки зрения того, что если вот произойдет такая ситуация, что риэлтор продавца не договорил, ты где-то не проверил. ну тоже человеческий фактор, люди ошибаются. Угу. В итоге человек покупает квартиру, через год он узнает, что что-то не так с документами или там какие-то другие проблемы. Это очень плохо. Что он может сделать, если ничего. он пользовался услугами риэлтора? Ничего. Ничего. Ничего. Поэтому хорошо выбрать хорошего человека. Он ничего не может делать. Он купил, совершил акт купли-продажи, он может ругаться да. и писать, написать в... Книгу, типа, как сказать, книгу жалоб, не знаю, uh -huh. если это... Как по-португальски? Ливрух okay. кламасониш. Он может написать, что вот я работал с риэлтором Францишку. Да. и он выполнит свою работу некачественно, да. и поэтому у меня вот такие вот проблемы, да? Да. И Но... что дальше? И все Поэтому надо выбрать хорошего человека. И поэтому. Это, есть... Хороший человек это что? У нас, ну не у нас, а там есть такое, ну, есть с... поговорка, хороший человек не профессия. Но хороший в качественная профессионал профессионально. да То есть да. что это значит? Это долго на рынке, это честно, это как, как, как определить эти качества? Ты приходишь в агентство ЭРА, сидит девушка или парень симпатичный, приятный, да. хорошо говорит. Я сделаю, немного перебиваю твой, твой разговор. Поскольку в Португалии такая практика есть, что риэлторы получают на комиссию, платит продавец, покупатель очень несерьезно относится к риэлторам. Эта практика постепенно уходит, но еще как-то остается. Риэлторы, нет, нет у риэлторов такая, такой базы, где ты можешь проверять их Типа портфолио, угу. то есть если ты хочешь работать с архитектом, э, ты просишь его портфолио. Да. А если э, ты просишь риэлтору, он, ты, он не может ничего показать, да? Ну, он должен был показать, слушайте, я продал, продал вот это, это, это, это, это в течение такого года. Ну вот у тебя на странице в написано, да. что в девятнадцатом году ты продал 9 объектов на 2,6 миллиона евро. В двадцать первом году двадцать одну сделку сделал на 5,2 миллиона евро. Да. Это пример, например, Например. А, но даже так иногда... Но, по идее, ты же никак не проверишь. Да. Вот ты можешь сказать, а в двадцать втором году я сделал 74 сделки на 42 миллиона двести шесть тысяч евро. Да. Но главное, это, это типа надо, ты, чтобы ты сам вошел в контакте в человека, типа сделал первоначальный контакт, проговорил все, задал твои вопросы. И сам ты понимаешь, если хороший человек работает качественно или некачественно. Как, как юрист. Да. ты Подходишь к юристу да. и, и объясняешь. Или как врач. Ты, не, врач. Можешь понять, ты или... не можешь да. просто понять. Ты не можешь просто понять, не будучи там в консультации. Да, да. Говоришь юристу, а у меня есть такая проблема, так, так, так, так. Как решим? И ты видишь, если юрист типа... А -а -а -а", ты понимаешь, что типа, если он не отвечает тебе да. сразу... Ну не сразу, это не так. Если он не, не отвечает тебе качественно просто. Ты понимаешь, это, это ощущается, и в том надо выбрать человека хорошо. То есть, слава Богу, до сих пор я ошибки в сделках не допустил ничего серьезного, допустил этот в раз, это раз было. и. и... Я рассказываю о том, потому что если человек будет смотреть видео, он, он знает, и это не было ничего не серьезно, ни, ни в чем не было серьезно. Но все-таки это было, не совпадало с тем, что было объясня, объявлено в, в, в объявлении, понимаешь? А если он вошел бы в контакте непосредственно с риэлтором, он как иностранец, который не знает рынок, он бы купил дом. С дополнительными, пере... с дополнительными перестройками, которые никак не, легализ... не... никак не легализировать и он не знал об этом, понимаешь? А я сразу же сказал до того, как он купил. Я okay. все-таки купил, потому что там был очень хорош. Если говорить о тебе конкретно, то как минимум о тебе можно посмотреть видео, которое мы с тобой записывали. Например, да. По-моему, первое видео мы там говорили про стереотипы, про, ну, такое да, всякая да. о жизни в Португалии, скажем. Это было лет шесть назад, потом о недвижимости мы записали такое видео, которое я назвал, что можно купить за 30, за 30, 30 тысяч, тысяч в Лиссабоне. А потом, в 21 году, два года назад, мы записали еще одно видео, большое о недвижимости, ну и сейчас. Поэтому да. можно проследить уже какую-то какую историю о том, и послушать тебя как минимум уже 4-5 часов, да. и послушать и принять решение. Я а? знаю, что я не прошу всех делать отзыв в моей странице, но безусловно, если было что-то очень плохое, ну да отзывы от, ужасные на людей, которые ругались бы. Да, ну у тебя и... на странице в испорчу 17 да. отзывов. Но я должен был просить еще больше, есть намного больше, но это я, кто вот не слежу аккуратно. Понял. Насчет вот этих пристроек. Я всегда думал, что риски прикрываются риэлтором, ну, потому что он как профессионал перепроверил, не только пристройки, но любые-любые проблемы с документами, что или риэлтор их закроет, или, если это сделка через банк, через ипотеку, юрист банка проверит. Это не так. И оди... одна из ошибок, которую выделяют люди, следующая ошибка, это проводить сделку без юриста. Что ты думаешь про это? Да, это тоже важный трогательный пункт. Скорее всего, и это не всегда, окей? Okay? Uh, адвокаты, юристы, они смотрят, uh, как, они слепо, как будто uh, слепо со стороны практики, да? Mm -hmm. То есть, ты когда работаешь юристом, он не, заих... не заходит в дом смотреть твой да, дом. Да. Он, он получше... смотрит только документы. Он, вот, он смотрит только документы. А как юристу знать, что есть пристройки да, или пристройки? Никак. То есть, что он делает обычно? Это не всегда. И потом я uh, делаю, сделаю дисклеймер. Я не знаю, как без по-русски, не все юристы такие, и ты можешь даже дальше, дальше объяснить, но... Я как юрист, меня нанимают, чтобы делать due diligence. Да. Мой due diligence, это, скорее всего, юридический due diligence. Есть due diligence на проекты тогда, может быть, внимательнее, потому что есть... Э, э, юристы тогда смотрят документы из мэри, и тогда... Документы измерить надо, чтобы они совпали точно с проектом, и это Но другой это вопрос. сейчас про застройщиков говорил. Я сейчас про застройщиков или да. про инвесторов, которые покупают проекты. Но обычный дом, да. э, дом, который стоит 500 тысяч, 200 тысяч, неважно. Тогда... Ю... 500 тысяч. Нет. Не, я, я согласен, да. Просто, просто в Португалии, ну вот сейчас вот по линии Кашкайш, тут за 300 Но, да. тысяч ты ничего я не хочешь. Я, когда сказал дом, сказал типа 200 тысяч квартиры, э, вилла 500 тысяч. Да. Это не то, что мало денег. Ты отдаешь документы юристу, он смотрит документы, все. И он, его задача это смотреть, если объект годен для сделки. То есть, если есть ипотеки или залоги, э, или еще что-то хуже, судебные mm. процессы в mm. реестре. И все. И он смотрит, если документ с реестра совпадает с документ с налоговым. Ну для этого надо юрист? Ну, в смысле, чтобы он только это проверил, надо юрист или не обязательно. Если ты иностранец, или, например, если ты иностранец, ты покупаешь дом, и это твой первый раз в Португалии, Нет. ты ничего не знаешь, не знаешь, как работают документы, не хочешь тратить время, не хочешь углублять в, в сфере недвижимости в Португалии. Первый. Второе, если ты, как таким видом иностранца, иностранца хочешь купить с целью получения какого-то вида виза, да. какого-то вида венжи, венжи, например, золотая виза, но тогда тебе важно нанимать юриста, потому что даже юрист, юрист, он занимается легальной частью, да? Риэлтор, риэлтор, он должен заниматься коммерческой частью. Много риэлторов тоже э, понимают юридический участок. Ну вопрос а, в том, что если ну, бы юрист стоил 100 евро, то ну окей, пусть будет, но он стоит э, да, но сколько? То, что я и хотел бы сказать, это если ты как иностранец, который не углубляешься в документах в Португалии, в ничем, и ты хочешь получить еще другую опору, где ты можешь понимать что-то еще, тогда нанимай юриста, если ты работаешь в стране, или если ты работаешь хорошим консультантом, как риэлтора если тебе купить просто дом и нет у тебя цели получить никакого ВНЖ, никакого виза. Оно того не стоит, ты думаешь? А скажи мне, пожалуйста, я не Он не раз... будет смотреть, большинство юристов не, не, не берут плана. Да. дома, не смотрит, если не сравнят площадь. Ну это один из рисков. Смотри, вот. несколько раз люди писали на, через Веспорчуал э, юристам о том, что они купили дом и там были какие-то проблемы. То ли там были арендаторы. А, это еще проблема, да. Вот, и они не могли просто выселить их. Не ну могут. как это вообще можно, как можно купить недвижимость, в которой потом, оказывается, живут люди какие-то. Да. Как, как это вообще происходит? Это тоже важный момент. А как я... это происходит? Это просто закон Португалии. Не, я имею в виду, ну ты, ты же видишь, что вот чьи-то там вещи, кто-то тут живет, вот зубная щетка чья-то. Ты спрашиваешь, ребята, а ты, это чье? Они говорят, ну тут живут арендаторы. А ты такой, окей, я не буду такую покупать, кто их будет выселять? Никто. Так, а как люди вот делают такие ошибки? Ну, я не могу понять это. Это, ну, а как такие это вообще... ошибки. Да. Это потому что, не знаю, и не, не... Снова, не работаешь риэлтором, хочешь что делать самостоятельно и не знаешь рынок. Вот тогда это, это, это ошибка. А, потому что ты зашел, а, я живу в Португалии три года, я знаю целый рынок, риэлторы обманывают людей, я буду работать самостоятельно. Работаешь самостоятельно, покупаешь объект с арендатора, продавец до свидания я решил свою проблему решить твой проблем. вот но если ты отдашь ю... ты не знаешь что дом в аренде представляю окей okay? ты да. не знаешь что дом арендован это ужасная ситуация но если ты не знаешь что дом в аренде а, и юрист тоже не знают, потому что как я сказал юристы получают документы только вот. нет какой-то базы ладно извини нет нет базы. нет нет базы нет базы то есть это только физически увидишь, что чьи-то тапочки стоят и да. чья-то зубная щетка. Да. Да. Я думаю, все это изменится в течение следующих лет, 10 может быть. Но пока нет никаких базов, баз данных о том, что есть жилет, себе нет жильца там. Ты встретишь дом, у тебя есть юрист, но риэлтор, даже без риэлтора, собственник не скажет, что дом арендован. Нет, не скажет что тебе, что есть сделка на арендование дома. Юрист не может узнать. То, кто должен знать, это собственник и риэлтор. И он должен сказать тебе, дом арендован. То есть это может быть такое, что вот ты приходишь, смотришь объект недвижимости, видишь куча вещей, а тебе собственник говорит, да, это, там я... ну, это мои родственники, они выйдут, да. когда ты купишь. А потом ты покупаешь, а он говорит, ой, я забыл, это не родственники, это арендаторы, которые у них контракт еще на 5 лет под... По там 200 Но Это очень редкий случай. Это очень редкий. Это уже не бывает. На самом а деле. А что бывает? Ну, я просто удивляюсь, люди пишут, а значит, есть такой запрос? Yeah, ну, я говорю, что не бывает. Мой опыт говорит, что не бывает. Я не знаю, если там где-то в, в, в, в поселке такое бывает. Надо было узнать у этих людей, что именно произошло. Mm -hmm. Может быть, риалтер рас, рассказал, что, а не волнуйся, уже есть договоренность, устная договоренность о том, что Люди уходят. Может быть, произошло тем, что собственник сказал, «А, не-не-не, не волнуйся, люди уходят, как только ты входишь». У тебя нет доступа к арендатору, в общем-то. Да. Арендаторы очень плохо относятся к просмотрам часто. Ну, конечно, это их дом, который, где они живут. И поэтому у тебя связи с, с арендатором вообще мало. Главнее всего это, чтобы ты попросил договор аренды, и ты посмотрел все. И как только ты видишь договор аренды, либо через юрист, либо без юриста, здесь может быть важно иметь юриста, ты увидишь сроки и ты увидишь, как действует этот, этот договор. И увидев, ты понимаешь и должен, тебе надо узнать, сделали ли собственник все, чтобы договор не возобновился, потому что оторвать не можешь никак. И если он сделал, ок. Если он не сделал, не это будет твоя проблема. Проблема покупателя. Всегда, да. Да. Всегда. Слушай, а я еще видел, что ну, в части вот продолжения разговора о юристе видел, что ты можешь купить объект недвижимости, э, на котором, который может быть в залоге, например, или висеть какие-то да, обязатель... кредитные обязательства. Это обязательство юриста проверить эту ситуацию. А если нет юриста, кто это проверит? Эм, нотариус, в общем-то. Ну, нотариус проверяет, потому что нотариус проводит сделку. Да. Или нет? Да. А может быть, что он не проверит? А Он должен проверить. Если есть залог или ипотека да. в реестре, нотариус сам не может оформить купли-продажи. Вот. Вот в том. Поэтому нужда юриста не так большая. Не okay. так большая. Потому что сам нотариус проверяет. Если есть залог, он должен э сказать. Окей, okay, давай скажем по-другому. Вот. Сколько, какой процент сделок в Португалии проходит... Через юриста, а какой это проходит не, через нотариус? Ну, из не, твоего да. опыта, условно. За те 20, сколько у тебя сделок было в прошлом году? вот За 21 сделку. Ну, сколько понимаю... из них проходило через юриста? Ну, с Мои... участием юриста? а Очень мало. А, практически все, которые были через золотую визу, они прошли через юрист, и это хорошо, потому да. что они должны проверить, документ, объект подходит ли к визе или да, да. На DSM тоже был, был юрист, ну на DSM не был юрист, но не... ну, был юрист и был и не был. Был и не был, потому что, ты знаешь, есть тоже агенты иммиграции, которые работают, и они не юристы. Но было бы и лучше. Но когда просто покупка дома, редко пользуется юристом, точнее даже. Как я сказал, юристы только для того, чтобы, в основном, в основном, для того, чтобы проверить состояние э, дома какой-то какой цели или состояние дома до сделки, для mm -hmm. сделки. Нотариусы тоже проверяет состояние дома для сделки. Единственный плюс в этом это ты назначаешь э, э, сделку саму, не знаю, с авансом одной недели. А, а, и ты не знал, что надо, это очень редко уже тоже, и ты не знал, что в, в случае, что есть ипотека, тебе надо две недели аванса до того, как совершить сделку, потому что банк готовит какой-то документ, который обязательно для сделки, в течение двух недель. А если ты назначаешь сделку у нотариуса с неделю аванса, тебе придется отложить еще... Или потерять этот аванс, да? Нет. Мы, знаешь, мы очень тонкие... Говорим, я боюсь путаю людей, okay. но главное всего, юристы в основном они проверяют состояние объекта для сделки или для другой, другого юридического цели. Всё. Практичные вопросы, как если подтечь воды в дома, если так сказать, дополнительные пристройки, проблемы с проектом, а, одобренным проектом, который был одобрен, и, и, и ты ни, ни в чем не можешь в этом погрузиться, то юристы не, не участвуют. Следующая ошибка, которую выделяют, покупать недвижимость с нелегальными или неутвержденными перестройками или достройками. Ну, мы частично это обсудили или да. уже обсудили. Да. А, то есть риэлтор должен такие риски прикрывать. Они должны. Да. Но они знают, что всегда делают. Тебе как защита, тебе надо просить документы. Что а, это план? Как это называется? План. Кадернета э, <связывается> проделал этот документ с налогового. Э, и сатидаун дух режиссера проделал этот документ с реестра, кадастральный реестр. Площади э, обеих доку, обе документов, если все совпадает, ок. Потом ты совпадаешь с планом. Проверишь ли план, который есть? И может быть, план это план, э, который сделал какой-то э, какой архитектор после проекта или может быть план самого проекта, который был одобрен. Если план проекта, ок, ты можешь проверять, и это все э, без проблем, потому что это тоже тот план, который существует в легализации. Если план, план который подготовил какой-то архитектор, то тогда это не важно, потому что этот план отражает тем, что есть физически говоря. Mm -hmm. Но главное тебе это совпадать э, все площади, площадь плана с площадями и документов. Если есть разница, большая разница, то тогда тебе надо спросить, откуда такая разница, и риэлтор должен тебе объяснить, а, должен. Снова говоря, он может тебе сказать, а это э, э, э, разница между э, стенами и, отцу... и потому что в Португалии площадь, которая указана в документах, она включает все стены, наружные стены и внутренние oh. стены. То есть, когда ты смотришь документ, ты увидишь, типа, 100 квадратных да. или продавая моя площадь, 100 квадратных. А ты потом в планах, ты смотришь где-то 80. Это нормально. Это потому, что ты э, в планах только считаешь внутренние площади, а в объявлениях и в документах э, все, в том числе и стены, угу. Окей? Поэтому в том может быть и разница. Но если разница огромная, типа, от 100 до э, 50... Это 50% разница. Тогда что-то есть, которое mm -hmm. ты не, не знаешь. Тогда тебе надо спросить, откуда эта okay. разница. И ну, а если перестройка, объяснить. не знаю, вот как ты говорила, не, не веранду, а не балкон, просто сделали спальней? Например? Да. да. То есть ты просто смотришь на план, тут должен быть балкон, а здесь спальня. Какой риск покупки такой недвижимости? У тебя самый большой риск это, если ты покупаешь э, наличными. Наличными, то есть без кредита. Да. Если ты покупаешь с кредитом, сразу выявляют ситуацию, потому что в банке, в банке. Да. и в банке, снова говоря, в этом процессе банки как юристы, они слепые, да. только смотрят документы. Да. А они могут не увидеть, хотя оценщик же должен подготовить отчет. Я помню, когда я работал да. в банке, банковский юрист, он сравнивал отчет оценщика да. и документы да. Но... и видел эту перестройку. Да. И тогда видят, да. И здесь так само. То же самое. Здесь да, то же да. самое. То есть э, э, они видят, что есть разница, но банки только дай, э, э, дают в кредит сумма, э, в, ну, в пропорци... в сумму, которая регистрирована в документах. Да, ну мы есть... сейчас не про площадь говорим, а про перестройку, если вот э, балкон сделали спальней. Ну это то же самое. Потому что балкон не считается э, стройка квартиры, считается типа... Не, э, зависимая площадь. У меня есть как те, балкон или терраса. Зависимая площадь... Э, ну, одна штука это 5 квадратных метров, которые mm -hmm. сделали маркиз. Да? Mm -hmm. это, это не отражает. Но другая штука это э, у тебя терраса 40 квадратных, и вдруг ты закрыл 20, 20 квадратных. И у тебя получается квартира из, с плюс 20 квадратных метров. И сначала она была Т2, сейчас Т3. Да. Для банков это Т2. Окей. Но он даст кредит? Да, даст, в, в, считая оценку на Т2. Да, ну есть... в смысле оценщик оценит эту квартиру там, в 100 тысяч вместо 120, как ее оценивают продавцы, потому что они да. видят в ней Т3 уже, да. а не Т2. Да? Да. И банк соответственно даст там условно 80% от 100, а не от 120. Mm -hmm. Правильно? Вот, да. Это единственное, что банк сделает. Я имею в виду, да, банк нет. не скажет, не не, не не не тут незаконные перестройки, нет. тут есть риск для угу. того, что эта недвижимость там обрушится, повалится, поломается, еще что-то, мы такое не будем кредитовать. Не, не, не, а не, так не, он не сделает. Нет, не сделает, но тебе как покупатель, надо иметь в виду и, и знать, что в будущем, когда ты захочешь продать, у покупателя будут те же проблемы, как у тебя сейчас есть, но... Много людей не хотят покупать дом дом дом дом дома с пристройками такого, такого рода. Поэтому ты как покупатель получаешь другой вид риска. Понимаешь? Mm -hmm. Ты сам как покупатель должен знать, что делать. Mm -hmm. Это mm -hmm. как я тебе дал пример, помнишь, человек, который я сказал, слушайте, здесь есть пристройки. Mm -hmm. Но тогда не было так ужасно, потому что... Потому что не было так ужасно, я могу рассказать подробно, но сейчас не важно. Но ты, как э, покупатель, ты должен мерить все. У тебя есть дом с пристройками, тебе он подходит, э, риск так-так-так. Покупаешь или не, не покупаешь? Все. Okay. Э, это выбор, понимаешь? Моя миссия, как риэлтор, это тебе объяснить плюсы и минусы, проблемы или не yeah. проблемы. Выбор и решение не у меня как риэлтор, а у тебя как покупатель. Я просто должен тебе проинформировать от Есть люди, которые все-таки продолжат с этими рисками, потому что для них не проблема. Может, они не планируют продавать? Может, не планируют продавать. Но тут, чтобы я дал точку еще, и мы рассказали про кредит. Если ты покупатель про кредит, ты точно столкнешься с проблемами пристройками. Но если ты покупатель наличными, ты можешь не столкнуешься. И, может быть, продавец тебе не расскажет. И в том надо иметь в виду. И в том работа должна быть в том, что ты совмещаешь площадь с плана, с в документов. Следующее. Покупать недвижимость летом, рассчитывая, что такой же микроклимат будет... Есть измен... еще маленький пункт. Давай. Так, По этом, предыдущему. предыдущему. Это насчет бассейна. Бассейна тоже надо легализировать в мире. Когда ты покупаешь дом, ты должен спросить, бассейн легализирован ли или нет. В кредит бассейн не отражает сильно в цену, но отражается ситуация, если какой-то фискал, фискал, как сказать, Человек из Мерии приходит и проверит твой дом, он видит, что там есть какой-то бассейн, который не легализирован. Могут быть у тебя проблемы. То есть главнее всего это принять риск, но знав. Понимать этот риск, да? Да. А потом принимать решение. И принимать решение. Двигаемся дальше, Да. Угу, да. Покупать недвижимость летом, рассчитывая, что такой же микроклимат будет и зимой. Ну, то есть ты покупаешь... Квартиру на северной стороне дома. Mm. Э, летом комфортная температура, не жарко, супер круто. Наступает зима, колотун такой. Короче, ты думаешь, меня все обманули? Я знаю, что есть настолько написано уже об этом, что я думаю, этот пункт уже перестал быть так важным. Но главное всего это иметь в виду, что э, если тебе э, ты не, не терпишь э, жару так хорошо, то лучше избегать дома, которые типа с большими стеклянными окнами, которые получают солнце целое время, это будет жарко внутри, да. с южными направлениями. Ну, юг, южные направления часто это самое лучшее, потому что получают больше... Но самое дорогое. Самое дорогое, потому что получают больше солнца. Но если ты не терпишь жару и где-то в очень жарком районе, то подумай. <laughs> Но да, да. на севере, вот эта, эта часть к северу, это где влажно и на севере страны, стран... стран... на севере Португалии. Да. Но тогда, если склонен к северу, то ты не получишь свет никогда. Потому что солнце вот типа с востока, вот так, и ты с севера никогда не получишь солнце. Да. Это плохо летом, зимой, весной. Это всегда плохо. Ну, ты сейчас говоришь про северную часть Португалии, если про про Лиссабон. То же самое, но про север я потом хотел иметь в виду, северную часть Португалии в виду со стороны влажности, потому что в Волгарове это тоже имеет какое-то значение, но в Лиссабон город, это не очень, тоже имеет свое значение, но это не очень плохо. Но в виду, что если твои окна все к северу, все закрыто, ты не открываешь окна или плохая вентиляция, то влажность, она остаётся в углах э, этого, этого, этой, этой квартиры. Да. И а потом плесень начинает расти. Ну, я да. слышал такие рекомендации, мол, не покупайте квартиры летом, потому что вы не увидите, что там плесень, там, там, там, там, там плесень. Покупайте, допустим, там, поздней осенью или зимой, и тогда вы увидите, что вас будет ждать, в да. такую пору года. Да. Это Сам... важный пункт или не важно? Я не считаю, я важный, okay? это важный, окей, это важный. Но я не считаю так важным, такое, типа, о, мне надо об этом думать. Надо просто, тебе комфортно будет сразу. Если ты человек, который любишь свет, ты уже не хочешь квартиру, которая э, склонена к северу. Все, это, это, это подсознательный сразу да. пункт, на мой взгляд. Да? Если цена да. условно разница если... в цене 10 тысяч, то можно потерпеть. Или да. Нет? да, ну если цена в 20 тысяч или 200 тысяч, ты сам знаешь, надо, чтобы тебе знать, что северная сторона не получает свет. Все. И не получив свет, если есть более, надо тебе более быть аккуратнее с вентиляцией дома, и будет холоднее. Все. И влажнее. Ну, просто а, будет все, очень да. холодно. Или очень холодно, если ты не терпишь холод. Смотри, следующий пункт, который мы обсуждали, ну уже частично обсуждали, не проверять, может кто-то пользуется недвижимостью и после покупки надо будет в судебном порядке разговаривать отношения да, с арендатором. Да. Ну мы это обсудили, то есть нужно видеть, если там кто-то живет, значит нужно смотреть контракт. Может быть такое, что там никого нет, вот ты заходишь, пустая квартира, вообще просто мебели нет. А потом через месяц после покупки оказывается, что был какой-то контракт у брата продавца или там у дальнего родственника Слушай, продавца. Слушай, все может быть, да? Кто, как Ф это можно проверить? Э -э без слов слова человека не можешь. Ну Он говорит нет, а потом через месяц оказывается. Или это я уже придумываю какие-то истории? Ты придумаешь все-таки, но, но это, это в теории возможно. То есть нет никакого иметь, реестра, куда ре юрист зайдет и увидит, ага, по этой квартире есть контракт. Финансаж, например. Вот он не может увидеть, но они что они не могут контракт... себе сказать. То есть, это, То есть это... никто не может это проверить. Ни юрист, ни нотариус, ни риэлтор, никто. Я не знаю, если юристы могут проверить. Я думаю, они не могут проверить. Я думаю, они не могут проверить без доступа к самому кабинету. А смотри, а на момент подписания сделки продавец не пишет, например, я, Роман Стельмах... Uh, утверждаю, что никто да. не арендует эту недвижимость. Это ты пишешь в предварительном договоре. Mm -hmm. а в сделке нет, но в предварительном договоре ага. есть, а, сейчас стало быть, есть такая часть, такая э, статья, не, не статья, часть, которая часто добавляется, это декларации. Пункт. Пункт, да, пункт Плазула, декларации да? Э, продавца. И там можешь поставить, я декларирую и впротив моей слова, что нет эм, никаких договоров аренды. И это пункт, который тебя защищает. Okay. Потом ты можешь идти okay. в суд в этом. Но если, фактически говоря, нет базы, базы данных, я практически уверен, что юристы не могут проверять существование э, договоров аренды. Ты знаешь, что такое окупос? Знаю. В Португалии есть такое. Такая Может практи быть? практика редкая в Лиссабоне никогда не слышал. Есть, может быть, в руинах каких-то, которые потом требуют еще проект. Вот за 8 лет твоей работы ты хоть раз встречал проблему с оккупасами? Нет. А почему в Испании такая проблема есть? В Испании есть такая практика, люди просто загорят в квартирах и типа оккупируют. Живут, и все, и ты не можешь их выселить? Да, я... В Пор Португалии их нет. Ну, так называются арендаторы в Португалии. Okay. Но, ну, другим образом. Okay. На другим образом, <связать> потому что арендатор все-таки есть какие-то правила, да. Mm -hmm. Но ну, давай я добавлю пункт, который важен и, и у тебя нет. Э, ну давай в мы пройдем еще вот эти несколько, которые у меня есть. Ну это до того, как, может быть, я забуду. Давай. Ты давай знаешь, как давай, я иногда давай. говорю и забываю. Давай. Это пункт про кондоминиум, кондоминиум. про администрации. это когда квартира, да? По администрации э, э, здания. Я считаю, что это один из самых важных пунктов, э, когда ты покупаешь квартиру или вообще объект, который входит в кондоминиум. И для этого сейчас, недавно, в конце прошлого года, они добавили закон. это, Знаешь, что я, я редко комплиментирую правительственный органы, но здесь считаю, что они делают хорошо. Это хороший закон, потому что эм, в сделках сейчас тебе нужна декларация от кондоминиума квартиры, которую ты покупаешь, о том, что нет долгов эм, продавца к этому кондоминиму. Угу. И это очень хорошо, потому да. что ты можешь э, узнать э, о состоянии кондоминиму сразу для для нотариуса, для сделки. И нотариус это должен проконтролировать? Он должен, он только контролирует существование справки. Окей, все. ну справка есть, значит все окей. Да, продавец обязан принести справку и он может сказать, что нет кондоминима, иногда нет администрации да. кондоминима. Но ну, и тогда ты как пойдешь к нотариусу и говоришь, слушайте нет администрации экономинима, я как покупатель воздержаюсь от э, э, получения такой справки. это может быть. но закон был очень хорошо принят для того, чтобы люди знали о существовании долгов. И часто как ты заходишь в самое здание, обязательно по закону тоже иметь там бумага, которая говорит, что есть с и администрация экономии. То есть ты сразу узнаешь, что есть mm -hmm. в этом здании. То есть это очень То если это очень хороший момент. Но тоже важный момент это попросить сводку последнего последней встречи всех участников каноминиум, чтобы ты проверил существование проблемы в здании. Я даю пример. Вдруг ты покупаешь последний этаж? Там все чисто, квартал, красиво. Ты проверил крышу и ничего плохого не видишь, зато знаешь, что крыша вот не новая. Покупаешь, круто, месяц потом течет вода у тебя. Это не твоя проблема, это квартира, да? да. Но кондоминиум нет денег, они тратились в чем-то другое, и им надо ремонтировать крышу, но нет сейчас денег, все, ждем год или год-два. У тебя будет потечь воды в, в, да. в, в, в, в, в квартире год-год-два, потому и... что ты не проверил... Да. А, сводку это протокол встречи участников да, минимум да. то есть в каждом протоколе ну в последнем будет это прописано если да. даже они обсуждали это на предыдущем да, да эта проблема определилась два месяца назад или год назад они сказали год назад. Mm -hmm. Встретились, обсудили, окей, денег нет, но ну, вы держитесь, как бы да да, да. да, да, например, да. Вот. Э... Ну, ты понимаешь, это долгий документ, это очень самый скучный документ да. из всех наборов. Ну, да. норм... Но он важен. Обычно вот я как покупатель, ну, не буду сидеть там, читать этот. Да, этот... но это важно, это один из важных пунктов. Ну, ты это делаешь как риэлтор? Я прошу, да. Я прошу последний хотя бы, чтобы хотя бы я проверил, и иногда я пришлю самим клиентам. Это я считаю, что один из самых важных пунктов. Я поэтому и... и не хочу покупать квартиру на последнем этаже, потому что у тебя окажется там крыша и ты должен Но... будешь отстаивать или это может произойти через год два, три, пять, и тебе когда минимум говорит, слушай мы только покрасили дом, у нас нет да. денег, надо собрать да. деньги, может быть когда-нибудь. Это да? я считаю один из самых важных пунктов и очень редко говорится в интернете об этом, и это важный момент. Но и даже говорю, иногда даже смотря в сводках встреч последних, ты не выявляешь проблемы. Может быть, реально совпало с тем, что после того, как ты покупал квартиру, да. реально ломалась там какая-то, не знаю, как часть крыши, типа. Это черепица. Черепица. Черепица ломалась, и вдруг это совпало с тем, что было после твоей покупки, да? Может быть. Но, тем не менее, ты уменьшаешь риски, когда ты читаешь вот эти документы. Согласен. И понимаешь тоже динамику цен, и понимаешь, почему дешево или не дешево, или можешь тоже торговаться лучше, не знаю. Тебе лучше всегда просить этот документ. Лучше всегда знать, чем не знать. Да. Следующий пункт – не проверять, кто живет рядом. Не знакомиться с соседями до покупки жилья. Это важный пункт или нет? Я, как интроверт, считаю, не очень важный пункт, но Например, американцы любят типа болтать и говорить, вот смотри на меня, и это я, и поэтому для них это очень важно. Да, но ты можешь, но... допустим, купить квартиру, а на следующий день узнать, что там шумные соседи, не знаю. Там... Да, это важно, хотя бы понимать э, соседи. Смотри, у меня вот сосед вот рядом, Мы... С... да, вот рядом здесь. Угу. Он, он ко мне подходит. Слушайте, вы так рано встаете, там, кофемашину включаете, завтракать садитесь. А мы всем встаем. Знаешь, всем встаем. Ну, там, полвосьмого мы там делаем кофе и все такое. А он ложится, не знаю, там в 3 часа ночи, Понятно. и он может в 2 часа ночи... Но там, он ругается знаю, тебе? Ну, он не ругается, но он как бы обратил мое внимание на это. А, а потом да. я с другим соседом поговорил, ну просто вот мы с собак выгуливаем, он говорит, а как тебе наш сосед? Я говорю, ну, подходил ко мне, знакомился, говорит, что мы рано встаем. А он поздно ложится. А он говорит, у меня с ним до драки чуть не доходило, это два португальца. Ну, а то есть, окей, я украинец, ну, могу не понимать какие-то вещи, угу. вот. но они два португальца, скорее всего, они понимают лучше друг друга чем я он говорит мы прям чуть не дрались потому что мы встаем рано ну жена едет на работу как обычные люди знаешь mm -hmm. а ему это мешает потому что он поздно ложится и хочет спать не знаю там до 10 например если бы я может быть знал об этом раньше ну для меня это не критично ну это такой момент это проблемы этого человека но об этом можно узнать при покупке да, но реально ты не будешь купить, потому что сосед хочет не хочет, чтобы ты встал рано. Реально? Не знаю, это я кто думаю. Конечно говоришь... же, я бы покупал эту квартиру. Вот. Я бы... Мне ну, вст... тебе не нравится, что я встаю рано. Ну, да. окей, это твои окей. проблемы. Это я как думаю, но я чуть-чуть интроверт, это типа. Но в одном из видео с тобой, которое мы записывали несколько лет Я я говорил, говорил: за проблема минимум. Да. А тогда важно, когда есть какие-то, потому что тогда не было таких тесно э, форматских правил, не было законодательства, не было закона, таких да? правил и много здания без экономинима. Экономиним очень плохо работали. сейчас не так ужасно, как было тогда. И тогда единственный у тебя источник узнать о проблемах э, здания было говорить с соседами. С... В этом пункте я имел в виду. Okay. А вот в отношении э, Зависит. Конечно, если у тебя квартира, это, это может иметь значение в некоторых ситуациях. Если квартира рядом с школой, например. Большинство людей, шум детей не, не, не беспокоит, но много людей беспокоит. Так, да, подумай, немного. Ну, если да. у тебя есть бар или кафе рядом, но ну, это не только шум, а и, и запах. А, тоже надо иметь в виду, если аэропорт рядом. Если самолеты пролетают постоянно, у меня был такой случай, человек купил квартиру, он знал, я ему сказал сразу, слушайте, пролетают самолеты, он знал, я ему сказал, слушайте, для аренды это не должна быть проблема большая. И не было фактически проблемы большая, потом арендатор ругался все-таки, но не было проблемы. Ну, снова говоря, надо иметь, знать все риски сначала. Но об отношениях людей для меня это... Это okay. Но главное это типа бары или кафе, или вот, рестораны или... Ну такие особенности, которые... Например, Поезд. Я бы в, в Киеве, например, не обратил внимания там бар. Ну, бар да и бар. Ну, не знаю, как-то Но кажется... в том, что ты знаешь, португальцы любят пить, и, но не, не, не типа бар с изоляцией, а типа бар, где ты, ты сидишь, ты, ты стоишь э, на, на улице, на улице да. и кричишь. Крич, крич, крич, ну, не кричишь, гор... ты разговариваешь, много людей, шум, гор... вот да. да. Так. И, соответственно, ты на втором, кто-то в туалет может сходить э -э рядышком. Да. Ну, то есть не без этого, все люди как люди. Ну, как бы мы не обощряем это, но да. то, что ты говоришь о запах, скорее всего, это об да. этом, да? Да, например, но запах может быть твой ресторан, Я это не рацизм, да. у тебя ресторан, я бы сказал индус, индус, индусный да. ресторан, например. Специальный запах, который, ну, практически на всей улице идет такой запах. А если ты живёшь, одна квартира... то даже если португальская кухня. Ну, португальская кухня тоже самая. Кто-то жарит Робалу на... Я дал пример индусской кухни, потому что улица... Целая улица типа с таким запахом, если рядом есть такой ресторан. Ничего плохого, на самом деле еда мне очень нравится. Да. Просто Следующая ошибка — не торговаться. Зависит. Зависит. Можешь всегда попробовать. У меня была такая практика э, о том, что, ну, поскольку рынок так горячий, иногда торговаться невозможно просто. Э, люди просто, если теряют время с торгом, дом продается другим. Я э, вот недавно прочитал э, на Идеалиста о том, что... Мне кажется, 15% объявлений, которые они публиковали, которые публиковались на сайте Идеалиста, продавались за 7 дней. То есть, вот, ну, ты опубликовал, и через, в течение 7 дней ты убираешь объявление или отмечаешь, да, как, как угу. уже неактивно. И еще где-то 30 или 40% в течение 30 дней. То есть, с учетом того, что риэлтор, может, или кто там публиковал это объявление, забыл его убрать или еще что-то, то есть около 50% всех объявлений на Идеалиста, стают неактивными в течение месяца. Да. То есть, ну, вот так очень вот Очень быстро, да. Это зависит от рынка, это зависит от тебя как человек. Эм, зависит ну, себе. есть смысл торговаться? Иногда есть, ну, но иногда Как понять, нет. вот тут есть, тут нет? Ты понимаешь по динамике. Эм, например, эм, ты, ты покупаешь квартиру за 180 тысяч евро. В районе, который ты смотришь в интернете, и квартиры, которую ты хочешь, очень мало их. Ты смотришь и придешь, а я специальный человек, я хочу торговаться на 10 тысяч. Окей, торгуешься, но потом 3-4 дня потом квартиры не будет. Да. Но если у тебя, допустим, дом за полтора миллиона, я даю нелепые, как сказать, неуклюжие, ridiculous, как вы угу. Смешные. Смешные. примеры, чтобы дать знать. Ты покупаешь дом за полтора миллиона, окей, ты придешь к человеку, продавцу и говоришь, я хочу не торговаться, я тебе даю полтора миллиона. Окей, вы рады? А, понимаешь, это зависит, я дал, типа, смешные примеры, yeah. но... Тебе... ты ощущаешь, ты видишь, типа, просмотров много, много просмотров, просмотров мало. Ты понимаешь динамику в объявлениях, в виде лично, квартиру, которую я хочу, которую я сейчас посещаю, их много в интернете или их мало. Понимаешь, по, по действию действию эм, риэлтора или действию собственника, как он действует. Если он типа вот там, вот так, вот так, ты понимаешь, что он хочет продать, если он типа смотри, ок, ты понимаешь, <с что, <с что ему типа, окей, okay, это или ты, или другой. Да. Как с арендаторами. Когда ты арендатор, э, который ищет дом, иногда стоит очередь снаружи, и собственник или риэлтор типа, следующий, типа для него это типа, ну, либо не ты, хочешь, либо да, другой, хочешь, да, не да, хочешь да. по аренде. Я вот тоже прочитал на идеале о том, что э, объявления об аренде получали до 50 кликов э, в среднем за 2022 год. То есть ты представляешь, ты выкладываешь на идеале да. объект аренды, и туда заходят 50 человек, которые, ну, не, не просто заходят, они отправляют заявку. Слушай, последний э, объект, который я арендовал, я поставил онлайн. Я делал, сделал ошибку, представляю, я считаю это ошибкой. Я сделал ошибку поставить номер телефона. Так. Телефон не прекращается, почта не прекращается. В первый день я еще ответил на звонки, потом перестал. Я ответил на почту, не знаю, 30 людей. 30. На первый день. И просмотр, не просмотр, решить, не решить, я ставил, я ставил объявление онлайн. И тогда я не отвечаю на, на почту, чтобы все там складывалось. И потом, если первые просмотры ничего не удалось, э, я тогда снова продолжаю просмотры. В этом раз удалось. Знаешь, сколько э, прочитанные письма были сколько? в конце? По, два или три дня после э, того, как я поставил объявление. 80 с чем-то. То есть, если вы пишете письма через Idealista.com, о, Idealista 5, и вам не отвечают... Вот этот человек, просто люди говорят, мы пишем, пишем, пишем, никто не отвечает, вот пример, вот пример, да. Ты не прекращаешь делать, отвечать людям, если отвечаешь сразу, и типа я сделал на первое, то есть поставил объявление, на следующий день сделал просмотр, это было два или три часа, которые я это был целый день практически, потому что я сделал просмотр в обедное время, чтобы получить некоторые людей, и потом сделал просмотр в конце дня, чтобы получить другие, которые не смогли в обедное время. И в итоге меня было… А те, которые в обед не могли, не хотели арендовать? Даже если хотят, я все-таки продолжаю э, делать просмотр, потому что португальцы, ну, русскоязычный рынок другой. Когда люд... человек говорит, что хочет, он реально хочет. Но португальцы или другие латинские народы, они говорят «да, хочу, люблю» и потом два часа потом отменяют. и типа. Uh, я отменяю, oh, yeah. ты понимаешь, yeah. то есть я все-таки делал все просмотры или документы плохие у этого человека, то есть я в этом день сделал 15 просмотров, представляй, 15. окей, okay? потом из них получился украинец, кстати, арендовал, хороший парень. Окей, okay. двигаемся дальше. Не учитывать возможные лесные пожары и другие особенности климата Португалии. Например, покупка дома очень близко от океана. Ну, то есть, знаешь, вот эти да. разговоры о том, что дом у океана, ну, а потом сном... просто люди живут, а он, ну, а он просто в соленой дымке, и ты просто, просто живешь во влажном доме. Да, это, это важный момент уже. Это, это не понять, как работает климат в Португалии. Лесные пожары. Это не, не применяется к моим запросам, а, потому что... В смысле, в, в зоне Лиссабона? В зоне Лиссабона. -либо? Хотя вот на Кошта де Капарика может быть, вот, или не может? Нет. Был пожар в, в Кашкайше. Синте. А, в Синте тоже был, был пожар. А это пожары, которые они, э, некоторые люди делают специально, чтобы потом... Да. А, строит в этом да, районе. Ну, это много кто об этом говорит. Да, это, okay, это, мы не, это будем... не лесные пожары. Да, да. Лесные пожары это где-то типа в дерев деревнях или далеко от, от городных центров. Поэтому... В общем, это больше в центре Португалии, ну, да. в интерьере. Да, это более в интерьере. То есть, ну да, это, это важно. Если ты хочешь купить дом в лесу, мафра уже, например, мафра уже, это недалеко, и это уже как-то... Надо иметь в виду. Если, лучше, чтобы ты был хотя бы рядом с какой-то деревней, потому что все-таки инфраструктура в Мафри она хорошая, и они против лесных пожаров могут очень быстро реагировать. Но если ты в, в, в интерьере, в там далеко, у тебя дом типа изолированный дом, ну, надо не. У это. нас видео такое было, там ребята построили дом за 60 тысяч. Прям в лесу. Прям-прям в лесу. Да. Там нет электричества, нет воды. Это очень это крутой образ сделать. жизни, с одной стороны. Но надо понимать этот риск, правильно? Надо понимать этот риск. А, а, насчет дома возле океана. Со стороны Франсишко. Это важный момент, потому что я работаю, типа, в этом районе. Да. Да? Ну а... вот в Кашкайше ты можешь купить дом прям да. с видом на, не да. дом, а квартиру, например, с видом на океан. Да, я думаю, люди уже осознали тоже этот момент, но все-таки не, не, не помеха разго... проговорить еще. В Португалии погода становится умеренной когда... умеренной, когда мы рядом с океаном. То есть зимой не так холодно и летом не так жарко но одновременно намного влажнее. То есть даже иногда летом, в зависимости от, района, например, от Синтра к северу, например, Ирисайра, Пниша, такие районы. Если ты рядом с океаном, даже летом ночью дует сильный ветер и влажно очень. То есть дом портится побыстрее. То есть тебе надо просто иметь в виду, что обслуживание такого дома будет больше. Еще один момент, он вот сейчас очень важен после землетрясения в Турции. С точки зрения сейсмоустойчивости. А, фу, это. сейсмоустойчивости, ну, после 1755 года мы все живем, условно, в да, зоне это скоро риска, будет. Правильно? <смех> да. это может произойти сегодня, или завтра, или через тысячу да. лет. Слушай, это, об этом пункте э, сложно говорить, э, потому что ни никто не проверяет, когда ты делаешь новый проект, новостройку. Э, в принципе, проверяется структура, и инженеры проверяют да. работу, и они должны проверять способность этих станет к землетрясениям. Да. Но фактически говоря, никто не попробовал в практике, да? Ну, а как ты попробуешь в практике, если не было землетрясений? Поэтому говорю, что сложный момент. Да, да, но вот я читал, что мэр Лиссабона говорит, что Лиссабон готов на сто процентов. А мэрия Лиссабон вот... говорит, что Лиссабон готовит на все в жизни. На все, да? На все. Самый лучший мэр. Да, самый лучший мэр. Но это политики, они все. Да, но, да, да, да, но Может быть, ты знаешь о том, что после какого-то года постройки дома, были ориентированы на эту проблему и закладывалось? Ну, нет, они... Или, вот, что говорят про Турцию? Что большинство застройщиков просто получали документы из мэрии, из мэрии там, за, за взятки, просто не закладывали этот а, риск за взятки, и, соответственно, да. просто Слушай, эти там... дома посыпались как домино. Тебе всегда легко говорить после факта, да? да? А до факта... Как говорить? да а, ну, вот смотри, понимаешь, о чем я. Да, смотри, на Азорах, например, в 1980, 1998 году было землетрясение. Ну, слабое. Да, но на Фаяле разрушилось много домов. Я общался э, с человеком, который живет на Фаяле, он говорит, мы строили дом с учетом этого. Ну, то есть, глупо строить дом, не учитывая э, да. постоянные землетрясения, если у тебя просто вот соседний дом разрушился. Просто я говорю, я просто могу говорить со своей точки зрения, да. и со своего опыта и со, своего, со того, что я слышу из, от инженеров. Насколько я понимаю, новостройки и строительство из 90-х, 2000-х, они имели в виду сооружение зем... против землетрясения. Постройки из 19 века, из 18 века ну, да. тоже имели в виду а. тогда, но... Это важный момент сейчас, потому что ты видишь такие старые здания, и вдруг, раньше, когда они построили там семьи были большие, они построили очень мало, маленькие комнаты, многие из них без закон. но при этом каждая стена, она типа деревянная, типа такой смесь деревянная. Ты слышал про э, гайола помбалина, mm -hmm. э, Как гайола по-русски? Где клет клетка, где птица? Да, да, клетка, да. Да, да, да. да. Это, э, то есть здания построились такими деревянными сооружениями, э, любая и, и потом деревянными и, и песочными сооружениями. То есть не солидное сооружение, да, да. которое в общем не гибко... монолитное. То есть оно играет, Она да? типа гибкая в общем-то. Да. Да. В Восемнадцатого веке и девятнадцатом веке так и построили. Но это уже давно. То есть э, структура уже э, Прошло 20. Структура стала э, э, хрупкой. Хру, хрупке, хрупела чуть-чуть, да. Но хуже всего это когда. Это тогда, как я сказал, комнаты были очень маленькие. И такая практика у много подрядчиков это ломать такие стены, чтобы сделать квартире просторные современные. и современные. А вот эти стены. Напротив того, например, у тебя здесь нет. но В общем, в новостройке есть баллов, да? Ба да, ба балки. баллов балки, да? И ты можешь ломать некоторые стены, которые просто построили для того, чтобы отделить комнаты. Да. Тебе главное всего не ломать стену, где балка есть. Ну, По-нашему, это несущая где? стена. Несущая стена. Вот так. Ты не можешь ломать несущие стены, но можешь ломать другие стены. Вот в этой структуре. Ä, помболина, гайола клетка, не знаю, как перевести. Все стены, они, типа, какой-то несущий какой цель, да. цель служат. Если ты вдруг в квартире какой-то ломаешь все, а внутри этой квартиры получается просторная, красивая квартира, фактически ты нарушил структуру э, здания, да. да? А вот нет никакого проверки, нет никакой, никакой проверки об э, внутренних ремонтах, как ты знаешь. Да. То есть, если в старое здание. Только если ты не продаешь, потому что, когда ты будешь продавать, увидят, что это перестройка. Тебя могут пенализировать? Не обязательно. Не, не, не, не, не обязательно. Потому что нет, реально, нет никаких э, э, штрафов или чего страшного, если ты внутри делаешь свои ремонты. И это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, если ты, ты можешь делать компромиссы в, старой, в старых стройках. Да? И в старых, и в новых, на самом деле. Но новые, э, у тебя есть несущие стены, и они видны, и они... Понятно, явно понятно. И никто, в общем, я не слышал, никто не, не, не, не ломает несущие стены. А вот э, в старых зданиях все стены служат какой-то несущий принцип. И много подрядчиков не соблюдают хорошие правила ремонта э, против землетрясения. Поэтому старые здания будут будет Но... Делаю итог. В пункт землетрясения непонятно. Франциско говорит, что непонятно и неясно. Вероятность говорит, что тем новые здания, тем лучше у тебя возможность не пострадать от землетрясения, но это не проверено в практике. Последний пункт не учитывать дополнительные расходы при покупке жилья, расходы на ипотеку, налоги, ремонт и все такое. Да, да. Вот Ты смотришь, квартира стоит 200 тысяч, у тебя есть 40 тысяч первоначального взноса. Еще рано, наверное, идти за покупкой или нет? Это зависит. 40%, это сколько процентов? 20 процентов. 20? Скорее всего, да. Но все надо проверить. Чаще всего э, этот пункт важен, тоже очень важен, но чаще всего у моих, у моих клиентов э, все они спрашивают сразу или не спрашивают, уже есть такая речь, которую я сразу уже рассказываю. И у меня есть веб-сайт, который называется симулятор uh -huh. э, EMT, e uh -huh. симулятор EMT, EMT это налог. Ты uh -huh. поставишь это в интернет, идешь на этот сайт, и ты пишешь э, цену недвижимости, которую ты покупаешь. И он считает, э, сколько ты будешь платить налогов. Mm -hmm. ты, тебе только сказать, покупаешь ли дом для собственного проживания или для вторичного проживания. Mm -hmm. Ну и регион ты указываешь там же. Регион не, не, не, не зависит mm -hmm. от региона. Я про налоги на покупку. Потому mm -hmm. что ежегодный налог все-таки, э, да, это зависит от района. Э, это ты проверишь в документах. Это не общий налог. Ты, ты, ты только можешь узнать ежегодном налоге, когда ты смотришь в документе mm -hmm. объекта, да, а вот налоги на покупку в принципе не зависит от объекта, зависит от цены и зависит от того, что будет собственное проживание или нет. То есть ты можешь это сразу же в начале считать. Расходы при э -э -э кредите, у тебя есть разные ставки, разные комиссии, это зависит от банка, по это типа они придумают разные комиссии, они говорят, окей, okay, давайте я сейчас говорю формально, потом говорю в практике. Формально они говорят, у тебя есть комиссии по оценке, есть комиссии по оформлению процесса, есть комиссии по тамисям. В итоге у тебя есть расходы в банке, которые э, они, э, они считали ставку, разделили их на каждый, каждый шаг и называют их каждый, определенные именно. Всегда это где-то все вместе, не более 2000. Uh -huh. И у тебя потом есть налог, который добавляется, когда идет кредит. И этот налог это э, stamp tax тоже. Uh -huh. вот. Но здесь это 0,6% над суммой, которую ты берешь в кредит. Uh -huh. То есть если берешь 100 тысяч в кредит, применяется меня еще 0,6%. В... Потому что stamp tax imposhed cell на покупку это 0,8%, а здесь 0,6%. Итого. Ну, условно, если квартира за 200 тысяч, можешь вспомнить последний пример? Не знаю, а, там да. квартира за 200, 100, да, за Да, э, я могу сказать Stamp Tax. Э, могу не, с... в целом расходы. Ну вот, например, ты хочешь купить... Открой, пожалуйста. Без им... Я не знаю, наизусть. А, ты так не можешь вспомнить. А, нет формулы. А, у тебя... Окей, давай я скажу название сейчас. У тебя есть ставки по оформлению кредита. Где-то 2000. У тебя есть нотариус. Где-то тысяча, я преувеличиваю, окей, okay? это да, минус. Да. Где-то тысяча. У тебя есть налог над суммой, которую ты брал в кредит, 0,6%. У тебя есть налог над суммой покупки 0,8%. Оба эти налоги это штамп текст, э, типа печать. У тебя потом есть АМТ. АМТ это налог тоже над, над ценой покупки. Но у него есть специальная формула, я не могу, типа, сказать, что это 3, 4, 5%, это mm -hmm. зависит от э, диапазон цен, в которые входят в твоя квартира. Понятно. Но за 200 тысяч, ти... я не помню наизусть, извини. За 200 тысяч это должно быть где-то, может быть, 8 тысяч. Условно около 10-12 тысяч нужно закладывать на ну, налоги и налоги, оформление да, всего, да? Да. То есть, если ты хочешь купить квартиру за 200 тысяч, у тебя есть 40 тысяч, надо еще 10-12 тысяч для того, чтобы все это оформить. Да. То есть надо иметь 50-55 тысяч. Да. Могу, могу давать еще один пункт. Извини. Давай, я, давай. Я тоже считаю этот пункт важен, и он принесет иногда некоторые проблемы. Это не обязательно сама э, покупка, самый объект. Это просто временная ситуация. На самом деле это два пункта. Первый пункт это э, до того, как подходит к, к риэлтору, э, нам, сейчас русскоязычный рынок достиг такого такому уровню, который непросто купить дом. Во-первых, для всех русскоязычных сложно открыть банковский счет, ты знаешь. Mm -hmm. Точнее, для русских вообще невозможно открыть банковский счет без резиденции. И как все знают уже, покупка недвижимости в Португалии не обязательно происходит из португальского банковского счета но 99.99% .99 в раз происходит из португальского банковского счета. То есть это очень важно иметь португальский банковский счет. И для русских это стало очень трудно. То есть до поиска жилья и до процесса покупки надо подготовиться бюрократически говоря. Вот. Это первый пункт, который я хотел бы добавить. Но это очень маленький пункт, не очень важен. Но важный пункт, да. Это касается россиян, да? Россияне и тоже украинцам, потому что открыть банковский счет тоже нелегко. Не, не, не Зато mm -hmm. намного легче, чем россиянам. Да. Mm -hmm. Пункт, который я хотел бы добавить, это временные планы. В основном есть предварительный договор, и потом есть сделка. То, что я хочу говорить, это готов, готов, э, готовиться к сделке. Помнишь, как я сказал, если у объекта есть ипотека, mm -hmm. я должен, меня не, не просто назначить сделку, и все. Банк продавца, он должен э, готовить один документ до сделки, для сделки, который занимает две недели. То есть мне надо иметь в голове все сроки покупки. И иногда у, люд у людей нет понимания сроков, и они просто хотят: "Я хочу купить дом, давайте сейчас завтра назначим просмотр". О. надо подготовить. Ты надо... говоришь им Да, надо подготовиться, надо понимать, что человек хочет и сколько у него есть времени. Например, если он приедет из России а, или из Украины, «А, я хочу купить дом завтра, сейчас, меня неделя, давайте выберем, а, купим, потопатим, сейчас…» а, а. Это типичный повод русских, русскоязычных. Да. Главное это иметь э, понимание, что есть сроки, и надо их понять и адаптировать свою стратегию поиска к срокам или адаптировать сроки к своему стратегию поиска. Вот. Это Понял. то, что я имел в виду, это очень важный момент. Для всех россиян, которые хотят купить недвижимость в Португалии, им надо вывести войска из Украины, выдать всех военных преступников и заплатить репарации. После этого можно планировать покупку недвижимости в Португалии. Да. Если большинство русских могли бы решить, я думаю, они бы решили. Никто, кроме них, это не может решить, Ах. к сожалению.